Все перевернуто, и похоть плоти влещет, и тело славится уж больше, чем душа. Из власти люди рукоплещут, и честность более не стоит ни Людские души, изнывая трудущие, не думают о Боге никогда. То и вот потоки Бога. Sit back. Воспустили стеною на вече стану Благодать осветит правдой лучистой И радость истинной напомнит землю вновь И возрекуют все, кто сердцем чистый И мир наполнит земля, и любовь И мир наполнит связь